потому узнают, что вы мои ученики, когда вы будете иметь любовь между собой. Вот что заповедовал нам Иисус Христос. И Иисус знал, что сатана предложит людям подделку. Сатана принесет фейк в этот мир и люди купятся на эту дешевку. Церкви этого мира это всего лишь фейк, это подделка. Они не имеют ничего общего к нашему Господу Иисусу Христу. Точно так же как и те люди, которые ходят в эти церкви. Потому что если бы эти люди были от Бога, то Господь вывел бы их из этих лукавых организаций, Он бы вывел их из этих поддельных церквей. Но это поддельные христиане, это всего лишь фейк и их определить очень легко. Иисус оставил нам заповедь, потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Та любовь, которую называют эти люди любовью, на самом деле подделка, это фейк. И вскрыть эту подделку очень легко. Вам всего лишь нужно зайти на их территорию. Вам всего лишь нужно сказать этим людям правду. Вам нужно сказать, чтобы эти люди прекратили грешить. И начинали жить в святости, иначе они закончат в аду. Тогда их маски послетают. Тогда они покажут свое истинное лицо. И тогда та любовь, которую они называли любовью, превратится в злобу и ненависть. Они захотят вас убить, как один из них написал под одним из моих видео комментарий, что он с радостью, с удовольствием отрезал бы мне голову. Вот такие вот христиане заполняют ваши церкви, вот такая вот у них любовь, они готовы убить с радостью другого человека. Но это всего лишь подделка, это фейк. Господь хочет, чтобы ты познакомился с Ним, с реальным, воскресшим и настоящим Иисусом Христом, который говорит истину, который не льстит. Который говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Который говорит, если вы не будете жить в святости, то вы вечность будете проводить в аду. И это реальный и настоящий Иисус Христос, мой милый друг. Что ты делаешь в этой поддельной церкви с этими поддельными христианами, которые носят свои маски, которые льстят друг другу и отправляют друг друга в ад? выходи оттуда, потому что там один сплошной фейк. Да благословит вас Господь наш Иисус!